Все крутится, все здорово. Всем привет. Меня зовут Лубина Ксения. Я сейчас вам представлю свою дипломную работу по курсу менеджера внутренних коммуникаций. Работаю я в компании FastPlay. Мы IT-компания, и уже вот как почти 15 лет создаем социально-развлекательные продукты и различные дейтинговые приложения. Если когда-то слышали про продукты «Фотострана», то это на самом деле... Мы и есть. Вот, у нас просто как, э, есть, э, ну, это в, в, в, надстройка, внешний бренда, так скажем. А здесь немножко цифр про нашу компанию. А, отмечу ключевое, что мы сейчас полностью работаем удаленно. А сотрудники у нас начали переезжать в разные точки мира, кто куда. Но пока леком, часть сотрудников все-таки находится в России. А сотрудники в компанию сработают а, больше пяти лет в основном, да, то есть у нас такой а, редко сменяющийся коллектив. А, вот, и нас сейчас примерно 60 человек, то есть мы совсем такие небольшие ребята. А, давайте перейдем к проблемам. У нас в том году такой случился небольшой, наверное, поворотный момент в компании, когда мы поменяли свой вектор развития, да, то есть у нас долгое время говорилось, что наш основной продукт будет постепенно закрываться, мы будем его поддерживать и куда-то идти в сторону новых продуктов. Эти пути мы как раз искали, куда же нам двигаться дальше. Но прошлый год стал таким поворотным, и мы теперь обулись, можно так сказать, вот, и решили, что вообще-то можно заняться основным продуктом, у него есть аудитория, там есть что развивать, и, в общем-то, перспективы в этом команда топ-менеджеров увидела. Но вот отсюда вытекает проблема, что сотрудники пока все еще живут вот в старом там бизнесе, да, что продукты вообще-то нужно постепенно сворачивать, и вот этой веры в то, что, да, продукт будет развиваться, и я могу на это повлиять, у них сейчас, к сожалению, нет. Я отметила это как первую проблему. А вторая проблема – это ослабли у нас горизонтальные связи между сотрудниками. Да, здесь больше говорю, наверное, про неформальные истории. И в целом мы никак не замеряем дружелюбность нашей атмосферы, но интуитивно, эмпирически она ощущается. Вот, поэтому здесь вторая проблема, да, что мы такие все немножечко в своих коробочках стали существовать. Третий момент – выгорания выгорание ключевых сотрудников. Ну что, ребята работают много, и под конец года мы приходим к тому, что компания у нас очень сильно замедляется вообще в темпе работы, Uh, и вот приходим к тому, что ребята очень сильно выгорают, и не всегда они даже потом восстанавливаются. Сейчас мы еще вот ловим отг отголоски нашего прошлого uh, супернасыщенного года. Uh, четвертая проблема – это долгая адаптация новичков внутри, внутри команды, да, то есть конкретно к их профессиональным обязанностям. И здесь не отметила, что это больше касается сотрудников наших доходных направлений, с чем связано. Продукт большой, большой историей, создавался разными менеджерами, разными специалистами, и вот так прийти, понять, как там все устроено, очень сложно, да, потому что еще долгое время вообще не было никакой документации, как там все работает. Поэтому здесь приходится вот с методом тыка и общения с разными коллегами в команде все это выяснять. Ну и пятое, у нас вообще пока, как я считаю, нет какой-то системы внутренних коммуникаций, у нас ничего не замеряется, и здесь... Ну, моя проблема – это как раз с пониманием ЦА, наверное, да, я там в следующих слайдах это выделила, но по факту я хочу как раз включить а, вот это в исследование всей системы коммуникаций, а, ну, и там уже дальше, наверное, более прицельно таргетировать а, сами коммуникации. А, цель у нас – эффективно работающая команда, да, я являюсь частью, все-таки, чар-команды, у нас это такая совместная общая цель – Конкретно, какие задачи есть у меня, это как раз, исходя из, из боли, трансформировать отношение сотрудников к продукту, да, чтобы сотрудники понимали, видели, что продукт развивается, что у нас получается, и что сами сотрудники на это влияют, ну, и понимать, как они на это влияют. Второе – это укрепить горизонтальные связи между сотрудниками в команде, снизить долю выгоревших сотрудников на конец года, разобраться, разработать материалы для внутренней адаптации, точнее, для адаптации внутри каждой команды. Ну и пятое – это, в общем, провести аудит системы коммуникаций. По аудиториям, да, как я сказала, мы их как-то прицельно никогда не исследовали. Это то, что у нас есть такое эмпирическое понимание плюс те цифры, которые мы имеем. А наши топ-менеджеры, ну, в общем-то, это люди, которые приносят все изменения в нашу компанию. А, наверное, не буду подробно рассказывать про все цифры, да, чтобы <сориться> ускориться. А, вот, а расскажу про каналы, а, общение с ними, в... так, немножко поехала. Ключевой канал – это как раз встреча топ-менеджеров, да, туда можно прийти и, в общем-то, со всеми сразу все обсудить, все свои инициативы. Это личные онлайн-встречи, это Slack. Руководители направлений. А, ну и, наверное, стоит отметить про топ-менеджеров, что это люди, которые приходили в компанию на позицию специалистов или каких-то начальных руководителей, то есть росли они внутри компании и сейчас развиваются как раз привлечением какой-то... Нетворкинговые экспертизы, да, то есть через нетворкинг, через привлечение адвайзера в компанию мы закрываем вот какие-то недостающие, недостающие, ну, недостающие экспертизы, да, получаем, которые у нас не хватает. Руководитель направлений... В большинстве своем это люди, которые сразу пришли к нам уже на руководящую позицию, да, то есть у них есть какой-то здесь опыт, но также там, 45% это люди, которые все-таки с руководителей выросли из наших линейных специалистов. Вот эта целевая аудитория это люди, которые в основном вообще не считают никакие корпоративные порталы, дайджесты и все остальное. У них ну, довольно большая загрузка, и поэтому с ними можно коммуницировать только на еженедельных встречах менеджеров, либо также через личные встречи, либо на мероприятиях. Сотрудники доходных команд – это, наверное, основная аудитория, на которую вообще направлены все наши коммуникации. Сотрудники работают довольно долго в команде, да, как я отмечала, там вот более 50% работают около 7 лет, но сейчас у нас такое немножко идет обновление, прилив свежей крови, поэтому в среднем срок работы 4 года примерно. Ну, это ребята, которые там, активно интересуются гаджетами, техникой, игрушками различными компьютерными. Uh, и uh, проходят uh, там по своей uh, специализации какие-то uh, курсы, ну, то есть развиваются в профессии. Uh, и здесь каналы коммуникации с ними – это дайджест, это Корп-портал, это стрим встреч менеджеров, это квартальные встречи, которые проводим, ну, и также личные коммуникации, слайки и корпоративные мероприятия. Ключевые сотрудники – это люди, без которых наша компания, скорее всего, просто перестанет существовать. Средний срок работы таких ребят – 7,5 лет. Да, они там застали... Получается, практически половину истории нашей компании. А, вот, здесь ключевыми каналами а, коммуникации являются личные встречи, дайджесты, ну и также вот, все наши совместные мероприятия, стрим менеджеров кодальные встречи, вот, все туда же. Так, похоже, на два раза один слайд а, И я еще отметила категорию новичков – мы считаем новичками в нашей компании а, тех сотрудников, которые работают меньше полугода. А, про них а, мы знаем еще меньше, чем про остальные категории. И здесь тоже то, что придется доисследовать. А, вот. И коммуницируем мы с ними в основном через личные встречи, дайджест, портал, слаг, ну и те же самые совместные наши мероприятия. А, по а, задачам. А, задача... Первое – это про трансформацию отношения продуктов. Что мы будем с этим делать? У нас есть стрим результатов недели, он же стрим встреч менеджеров. Здесь мы на уровне такого операционном делимся новостями по продукту и теми успехами, которые у нас случаются. Неуспехами там тоже делимся, но у нас такой акцент на успехе, как раз чтобы подчеркивать, да, что мы справляемся с теми планами, которые мы для себя строим. У нас есть ежемесячный дайджест. Сейчас мы пересматриваем немножечко его формат, добавляем туда рубрики. В том числе там, в дайджест включаются и всякие неформальные истории, но ключевое, что здесь хочется поменять, это как раз тоже транслировать, изменения, которые у нас происходят в продукте, и отмечать, за счет чего это происходит, да, чтобы каждый сотрудник внутри направления понимал, что он вот к этому где-то мог прикоснуться в своей работе. Ну и квартальные встречи. Здесь поднимаемся еще на уровень выше, да, на уровень квартала, и смотрим, как мы в целом движемся по родмепу на, на год. Uh, ну, и здесь история сюда же включается про признание сослуг и вот все это остальное. Uh, потом мы планируем uh, запустить uh, сбор идей продуктовых. Uh, Во-первых, потому что у нас продукт все-таки... Развлекательные — это развлекательные игровые механики. Ребята у нас сами по себе много играют и могут что-то привносить. Ну и плюс это люди, которые работают непосредственно с продуктом и ну, погружены туда в большей степени, поэтому могут предлагать, предлагать что-то интересное. Здесь челлендж в чем может быть? В том, что... Когда-то у нас уже были такие истории, но заканчивалось это тем, что идеи собирались, но не было никакой обратной связи, что с этим происходило. Идея просто влетала, и ничем это не заканчивалось. Да, здесь ребята немножко разуверились в том, что вообще это кому-то нужно и ценно. Вот, Поэтому здесь нужно запустить эту историю с сразу обозначенными критериями, как мы будем с этими идеями работать, как мы будем отбирать, как мы будем делиться, что из этого внедрили и так далее. Вот. И плюс, несмотря на то, что у нас компания небольшая, и вроде все верхние уровни понимают, чем занимается каждое направление, но вот на этом верхнем уровне понимание все ограничивается. А в остальном дальше не очень понятно, про какие там, метрики ребята обычно рассказывают, как это вообще влияет и так далее. Поэтому есть план запустить серию тематических интервью про работу каждого направления, да, то есть рассказать, что ребята вообще делают, как это влияет в, ну, на цели компании, да, и на другие команды тоже, как это их может захватывать. Результатом здесь я отметила, что... Сотрудниками принят вот этот наш новый вектор развития. Как это померить? Вот метрики это моя слабая черта, то, что я выяснила во время курса. Но что я здесь предлагаю померить, это во-первых, серия мониторингов до да, опросами. Вот Плюс посмотреть, как люди включаются вообще в эти мероприятия, насколько повышается активность, да, насколько у нас появляются вопросы, комментарии и те самые идеи, которые мы хотим от них получать. Ну и плюс посещаемость самих этих мероприятий. Здесь я отметила, что мне нужна я, как менеджер внутренних коммуникаций, назвала себя так, и команда менеджеров. Задача вторая – укрепить горизонтальные связи сотрудников в команде. Здесь у нас запланирован день рождения компании, над которым мы уже работаем, потому что на июне у нас это будет удаленный формат, это тоже определенного рода сложность, потому что в офлайне все-таки решать проблему вот этого неформального общения все-таки получается проще. А новогодний корпоратив, который у нас будет совмещен с... Пока мы не придумали название, но условно это будет премия, премия лучшего сотрудника, сотрудника в года. У нас есть традиция, это поход в какие-то наши ближайшие... «Леса, острова, болота» и «День разработчика». Мы считаем его ну, главным профессиональным праздником и празднуем его всей компании, ну, потому что разработчики, в общем-то, основной наш ресурс. Потом, тоже пока это проект без названия, назвала его «Online Small Talk». Мы уже с ребятами... Собираемся в, на такие небольшие 15 минутки раз в неделю просто поговорить обо всем, о жизни. Часть ребят приезжают, они там делятся своими историями, как они вообще адаптируются, что там происходит в их стране и так далее. Ну, то есть такой смок-ток просто ни о чем. Волонтерский проект – это моя пока тоже инициатива. Здесь первым шагом я вообще вижу исследования, Uh, исследование потребностей сотрудников, да, потому что ничего у нас такого пока не запускалось, что у нас сотрудники готовы, uh, что не готовы делать, тоже не знаем. Вот, поэтому первым этапом будет здесь исследование как раз интереса uh, аудитории, uh, ну и дальше подбор проекта, который закроет и потребность как раз uh, вот в этом uh, неформальном общении uh, и будет, соответственно, интересом сотрудников. А, ну и в текстовом формате серия интервью про хобби сотрудников, раскрыть их не просто как специалистов, но просто как людей. А, так, здесь у меня случился косяк, я не дописала про результаты, извините, я вначале доделывала презентацию, но суть в том, что цель, в общем-то, укрепленные самые неформальные связи. Как мы будем это измерять? Будем измерять процентом активности в этих самых мероприятиях в количестве комментариев там, к, к текстовому формату и в целом измеряем удовлетворенность и лояльность сотрудников. Здесь буду участвовать я, буду участвовать, будет участвовать моя коллега-менеджер по персоналу и наш административный менеджер. Снизить долю выгоревших сотрудников на конец года. Здесь предполагаем внедрение личных встреч с ключевыми сотрудниками. Пока мы это делаем силами hr Планируем и очень мечтаем все-таки подключить к этому руководителей. Вот в прошлом году у нас это не случилось, но в этом году мы все-таки планируем их к этому тоже подключить и со временем эту историю им передать. Изменение системы нематериальной мотивации. Здесь проанализируем то, что у нас есть. Проведем мониторинг, чего вообще сотрудникам не хватает, что у них валит. И сформулируем план, как мы эту систему доработаем, ну и внедрим изменения уже, в... рассказав сотрудникам, что у нас будет происходить, ну и так далее. Вот. Плюс заведем тематическую рубрику «Забота» на нашем корпоративном портале, в котором будем рассказывать ну, про такие истории, как как раз само выгорание, как вообще строить вот этот самый баланс, как строить свою работу, ну, и все в этом духе, там, как отдыхать. Вот, в общем, контент-план здесь тоже предстоит еще проработать. Как результат, отметила, что на конец года у нас будет не больше 5% тех самых выгоревших сотрудников. Измерим это опросом удовлетворенности и... Сравним по месяцам процент выполнения задач из плана ребят. Да, то есть если вот этот самый процент задач будет снижаться, то, скорее всего, у нас все-таки ребята ну, работают меньше да, и приближаются куда-то вот туда, в сторону выгорания. Команда здесь я, моя коллега и топ-менеджер по направлению ЧАР. Задача 4 разработать материалы для адаптации внутри команды. Здесь что предстоит проделать? Ну, во-первых, посмотреть, что уже есть в команде для адаптации новичка. Так, забегая вперед, я уже просто начала этим заниматься, и там в основном вся информация, она либо разрозненная, либо где-то в голове у отдельных сотрудников. Соответственно, вот эту информацию нужно будет из них собрать подготовить это в виде документации, подготовить соответствующий раздел в базе знаний, куда все это разместить, ну, и по мере выхода новичков собрать у них обратную связь по материалам, да, то есть что следует дополнить и, возможно, здесь их тоже подключить к обновлению этой самой документации. Здесь, как результат, мы хотим, чтобы наши сотрудники адаптировались за три месяца. Сейчас мы считаем, что у нас это происходит за 6. Как мы здесь будем это измерять? Во-первых, опросом, да, то есть опросом руководителя и опросом новичка. Посчитаем... Снижаются расходы на адаптацию, и вот здесь нужно отметить, что мы это сейчас не считаем, и предварительно тоже нужно будет это посчитать перед запуском проекта. И попробовать посчитать срок окупаемости сотрудника, точнее, не попробовать посчитать, а посчитать, что срок окупаемости сотрудника составляет три месяца. Сейчас у нас вот эта цифра как раз и есть, что это происходит за 6 месяцев. Здесь, как команду я отметила себя, отметила руководителей направления и отметила тех лидов команды. Задача 5 провести, провести аудит системы коммуникаций. Ну, здесь, в общем-то, вот полный цикл исследования, да, начиная от формулировки гипотезы, проведения опроса, соответственно, потом Провести дальше следующий этап – это уже там воркшопы с сотрудниками, да, чтобы получить э, качественные э, показатели. А, ну и, соответственно, подвести итоги этого всего, подготовить план изменений и рассказать сотрудникам про результаты и что мы будем с ними делать. А, как результат отметила, что здесь получены результаты аудита и готов с план, который согласован дальше для работы. Ну и здесь будем измерять тем, что план согласован, и мы собрали валидные данные. Да? То есть нам нужно там, если не ошибаюсь, 50% собрать. Ну и здесь как команда отметила себя, в общем-то, только себя.